Всем доброго времени суток, меня зовут Петр Ившин и мы продолжаем наш курс, небольшой курс лекций по поводу игры на ударных инструментах в разных жанрах музыки, в разных стилях. И сегодняшняя лекция, это пятая лекция, она посвящена такому стилю, как шаффл. Шаффл вот. – это такое, такое направление, такой стиль, который, в общем, как и блюз, прошел через очень многие другие жанры музыки. То есть шафу можно встретить, например, и в джазовом э, обрамлении, и в джазовой стилистике. Фанк э, шафу можно встретить и в, непосредственно в самом блюзе, и в рок-музыке, и вообще очень много где. И Даже, даже вот музыканты стили фьюжен и джаз-рок тоже обращались иногда к этим ритмам. Особенность этого ритма заключается в том, что в каком бы жанре он ни звучал, помимо э, тарелки, как я уже говорил, очень важным становится сыгранная вторая и четвертая доли в малый барабан. То есть это, это как бы добавляет просто ритм фундамента, и это, это настолько же важный элемент этого этой фактуры, как и тарелка э, в джазе. То есть то, от чего лучше не уходить, и даже если вы делаете какие-то заполнения, все равно возвращаться к этому, э, к этому, к, к игре этих долей. И сейчас для, для демонстрации э, джазового шафла мы сыграем э, одну из джазовых тем. Ну и, собственно, мы, мы начнем. Это была демонстрация джазового шафла и здесь, как бы, когда мы играем этот шафл, очень важно не забывать два элемента. Первый, как я уже сказал, это вторая и четвертая доля, сыгранная в малый барабан вместе с хай и, соответственно, с тарелкой. И в этом жанре не надо играть большой барабан на каждую долю, потому что это все-таки джазовый шафл и ритм здесь как бы не в бочке, как я уже говорил, а он именно в, тар в, тар в, тар в, тар в тарелке. И также не надо увлекаться каким-то большим количеством разных филов, заполнений, которые нарушают треольную пульсацию, там, переходы в какие-то другие 16 дробления или что-то еще. Это все немножко будет мешать игре. И то, что важно в этом, скажем так, ключе, в этом жанре, это очень важно то, что его нужно играть достаточно эмоционально, то есть прикладываясь достаточно мощно к инструменту, достаточно плотно вот, и минимально по количеству нот и каких-то других движений. И опять же не забывая про динамику в игре тарелки Riot, которая также как и в джазовой фактуре остается здесь главной, наряду с малым барабаном, который добавляется, как я уже говорил ранее. Теперь мы сыграем другой вариант шафла, продемонстрируем немножко другую эстетику этого э, э, ритмического рисунка. И это будет такое, скажем так, обращение э, музыкантов из э, стилистики фьюжн и джаз-рок э, к этому стилю, э, к, к этому как бы, ритмическому рисунку. Вот. И вот мы сейчас сыграем другую пьесу, э, в которой будет продемонстрирован именно э, такой фьюжн-шафл. Но важно сказать про этот стиль здесь наверное чтобы лучше объяснить как его играет стоит вернуться к моим предыдущим урокам которые были посвящены стилистике фанк джаз рок и рок музыки потому что здесь меняется уже баланс звука например когда мы я уже как говорю когда мы играем джазовую фактуру у нас главным главным звеном главный является тайлкрайт то здесь также главными инструментами становятся малый барабан и большой барабан. Большой барабан здесь играет в каждую долю, да, и очень важно, вот так же, как в свинге, важно, чтобы примерно одинаковые по звуку были звук, как бы, пульсации в трейлке райд, здесь важно, чтобы удары в малый барабан, на вторую и четвертую долю были настолько же точными по звуку и по времени, как игра, в тарелку Райт, right, на, на тарелке Райт, right, э, э, в джазовой фактуре. И, соответственно, когда мы играем по железу в этой музыке, когда мы играем по хай-хету или по другим инструментам железа, и вообще оно, оно должно звучать в этом жанре тише, чем барабаны. То есть, если в джазе, например, у нас э, э, тарелки должны звучать громче, а барабаны должны как бы дополнять, они должны по, по динамике быть тише, то в этом жанре все меняется хай-хет и железо становится тише, а барабанность выходит на первый план. Это, кстати говоря, также справедливо и про рок-музыку, если говорить. Ну и в завершении темы тема шафла мы сыграем еще один шафл, который… Э, это, этот ритмический рисунок был придуман выдающимся фанковым барабанщиком Бернардом Пердью. И, и это такой шафл, как, это он так и называется шаффл, um, как бы Бернард um, Perdue шаффл. И это шаффл как бы в двойном времени, то есть это в half, half-time шаффл в дубле назад. И мы просто немножко поиграем какой-то джем вот в этом ключе. И я вам продемонстрирую, как играть этот шаффл. заметить что в принципе здесь остается также триольная пульсация, только малый барабан э, переходит как бы в, в акцент на третью долю. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Оста остальной принцип остается точно таким же, как и для предыдущего шафла, то есть в плане звука все остается также мало Малый барабан и большой барабан на первом плане, а на втором плане железо, хай-хэт, как э, какой-то элемент, который украшает основной ритмический рисунок. То есть мы подобного рода шафлы тоже играем в такой фанковой стилистике, в роковой стилистике, вот, ближе к этому жанру. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать по поводу шафлов и их разновидностей. Надеюсь, что вам это может быть чем-то полезно. И всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы!